Считается, что остеопороз неизлечим, но у нас есть очень хорошие результаты, посмотрите это видео. Сначала, что такое остеопороз? От латинского слова остеопорозис – это хронически прогрессирующее системное обменное заболевание скелета или клинический синдром, который проявляется при других заболеваниях и характеризуется снижением плотности костей. На слайде вы можете прочитать, что нарушается микроархитектоника, усиляется хрупкость и так далее. И так далее. Это определение относится к остеопорозу к болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани и дополняет его понятием метаболическое или обменное заболевание. Проблема эта известна достаточно давно и по данным Всемирной организации здравоохранения, около 35% травмированных женщин и 20% мужчин имеют переломы, как раз связанные со стеопорозом. То есть проблема достаточно серьезная. Она затрагивает около 75 миллионов граждан Европы, США и Японии. И по оценкам на 2000 год количество остеопаратических переломов оценивалось 3,79 миллиона, из которых 890 тысяч людей страдали от переломов шейки бедренной кости. В Европе летальность, связанная с этим заболеванием, с остеопаратическими переломами, превышает даже онкологическую. За исключением смертности от рака легкого. После 45 лет женщины проводят больше времени в больницах с остеопорозом, чем в связи с сахарным диабетом, инфарктом миокарда, раком молочной железы. И по многим оценкам, из-за того, что Европа стареет, а мы с вами в основном живем вот в европейской части России, ну и в странах Европы, к 2050 году ожидается рост количества остеопаратических переломов с 500 тысяч до 1 миллиона случаев ежегодно. То есть проблема очень серьезная. Но немножечко о патогенезе этого заболевания. Общими для всех факторов являются процессы, которые происходят синхронно. Но каждый следующий обусловлен предыдущими. Происходит нарушение формирования костной ткани в период роста или нарушение процессов обновления при нарушении равновесия и кости образования и кости разрушения. Снижается масса костной ткани, вот на предыдущем слайде вы видели, там такая скрюченная старушка к сожалению, увы и ах, но таких вот людей скрюченных я в своей жизни наблюдал очень-очень-очень много. Проблема серьезная, в том числе, ну, я помню там свою бабушку, которая вот была высокой женщиной, и вот к старости она начала усыхать, становится меньше, меньше, меньше, меньше. Снижение массы костной ткани не означает автоматическое изменение соотношения минерального и органического вещества кости, но снижаются характеристики прочности костной ткани, это приводит к деформации костей в детском возрасте и к переломам у взрослых. То есть проблема это она в том числе и распространяется на детей. И вот тут очень важный момент, важный слайд, важная картинка. Это компьютерно моделированная картинка костной ткани, нормальный слева и при остеопорозе справа. Определяющее значение в патогенезе остеопороза имеет нарушение обмена кальция, очень важный момент, фосфора, витамина D. И э, среди других обменных нарушений необходимо отметить роль недостатка таких элементов, как бор, кремний, марганец, магний, фтор, витамин А, витамин С, витамин Е э, и витамин К. Неспроста показывал этот слайд, потому что на самом деле это очень-очень важно. Я сейчас выключу телефон для того, чтобы нам никто не мешал. Физикальные признаки остеопороза. Это снижение роста, то есть длина тела, короче, размаха рук на 3 см и более. Это, скорее всего, означает, что вы уже страдаете этим заболеванием, хотя, может быть, даже об этом не знаете. Болезненность при поколачивании и пальпации, ну, когда вот так вот немножечко делать по позвоночному столбу, повышенный тонус мышц спины. Сутулость – это один из признаков, физикальных признаков остеопороза. Развитие грудного кифоза, усиление лардоза в поясничном отделе. Ну, к сожалению, я здесь не медик, это информация из открытых источников, достаточно, достаточно объективных в поясничном отделе. Но если у вас есть знакомые врачи, они вам объяснят, что значит лордоз и кифоз. Уменьшение расстояния между гребнем крыла Воздушные кости нижними ребрами вследствие уменьшения длины позвоночного столба, появление склада кожи по бокам живота. Вот это основные физикальные признаки. Что делать и как бороться? Ну, достаточно давно существуют различные биологически активные добавки, которые помогают восполнять недостаток кальция в организме, но врачи в основном перед тем, как назначать какие-то лекарственные препараты, рекомендуют заняться диетой. То есть, необходима определенная диета, то есть, питание, питание, питание. Это основной ключик, который ну, может облегчить, по крайней мере, если не решить, но облегчить, различные следствия этого заболевания, остеопороза. Основная задача диеты при возникновении вот такой вот нехорошей штуки, это необходимо обеспечить достаточное количество поступления с пищей кальция и витамина D. Для женщин в постменопаузе, мужчин после 50 лет, суточное поступление кальция с едой должно составлять 1200 до 1500 мг. К назначению витамина D в пожилом возрасте врачи подходят очень осторожно, в связи с тем, что есть риск, опасность ускорения развития астеросклероза. Простите. Рекомендуется также сократить потребление алкоголя, отказаться от курения, отказаться от соленой пищи. Соленая пища очень активно выводит кальций из организма, но ну, если вам это неизвестно, то вот знаете это сейчас рекомендуется преимущественное потребление кальция в растворимых формах, например, это кисломолочные продукты, сыры, творог, молоко. Хотя, хотя, хотя некоторые вегетарианцы утверждают, что эти продукты не стоит употреблять, особенно молочные, потому что они являются животными продуктами и являются, скажем так, основной причиной астеропороза. Но это достаточно спорный аргумент, то есть он не доказан, но такое мнение существует. Это на случай, если ну, вам хочется поспорить или э, узнать там, вторую точку зрения, не только мою, вот, человека, который приготовил для вас сегодняшнюю презентацию. Кальция лучше всего всасывается при соотношении 1 грамм жира 10 миллиграмм кальция если смещается это соотношение в любую сторону, то кальций всасывается, абсорбируется организмом заметно слабее. А также в рациоре необходим магний, кальций и фосфор, которые играют очень важную роль в абсорбации кальция. И рацион по этим микроэлементам должен быть очень сбалансирован. Также рекомендуется употреблять э, в пищевых продуктах э, продукты пищевые с достаточным количеством э, кремне. Ну, как вы знаете, это наша тема, тема компании «Аврора» – это кремнезиом, кремнезиом, в биодоступной форме, э, который необходим для построения, построения межклеточного матрикса. А также бор, цинк, марганец, медь, витамин С, витамин Д, витамин Е, e, витамин К. Вот это основные элементы, которые необходимы человеку для того, чтобы остеопороз нам не мешал, для того, чтобы остеопороза профилактировать, для того, чтобы не страдать этим заболеванием в старости, а может быть уже прямо и сейчас, чтобы облегчить для многих людей муки от этого заболевания. Вот вызов, зная все вот эти факты, это был вызов, который мы поставили перед собой, мы хотели создать какой-то продукт, который бы либо значительно уменьшил негативное следствие остеопороза, либо полностью их нивелировал. То есть мы хотели создать продукт, который обеспечивает организм кальцием и в необходимом количестве, а также... Для этого необходимо найти источник биоусвояемого кальция, то есть ключевое слово биоусвояемый кальций, и обеспечить организм в том числе следующими веществами и микроэлементами в биоусвояемой форме. То есть биоусвояемость это то, что наш организм не пропускает сквозь себя и не выкидывает наружу, а то, что идет на построение нашего неклеточного матрикса, а именно непосредственно неклеточного матрикса костной ткани. Вот. В идеале мы бы хотели создать продукт, который позволял эту костную ткань восстанавливать, который бы питал ее всеми микроэлементами, необходимыми для того, чтобы она восстанавливалась. Это очень серьезная сложная задача и, кстати, нерешенная до сих пор очень многими фармацевтическими компаниями, но нам кажется повезло, потому что мы такой продукт создали. В форме необходимо поставлять фосфор, кремний, бор, цинк, марганец, медь, магний, ну и так далее, и так далее, и так далее. В идеале, как можно больше, э, большая часть таблицы Менделеева. И вот что мы сделали. Хотя сначала нам это казалось э, в принципе неосуществимой задачей, неосуществимым выводом. Мы создали такой продукт, но сперва э, на что мы обратили внимание. Мы обратили внимание, что в природе существует, ну, мы давно работаем с Японией, у нас очень хороший партнер в Marin Bio, такая компания, вы все прекрасно, наверное, знаете. Если уже знакомы с компанией Aurora, что один из ключевых продуктов, с которого начинается вся наша система здоровья, это коралловый кальций, который помещается в саше в воду. Коралловый кальций Занго, который добывается на островах Окинава в Японии, причем он добывается у нас не с поверхности, как в других компаниях, многократно промытый кислотными дождями, он добывается непосредственно из моря непосредственно из моря и этот коралловый кальций мы имеем огромный прекрасный результат мы всем рекомендуем пить воду вот, поместив в, саше, в пакетик саше с коралловым кальцием туда потому что меняется органолептика органолептические свойства воды воду становится пить очень вкусно очень приятно но я слышал пару раз утверждение, что э, таким образом вода обогащается микроэлементами, и это неправда, это не так. То есть коралловый кальций, он уже пролежал там несколько миллионов лет под водой, и если там что-то на поверхности и было, то все вымылось. Но 10 лет назад э, наш ученый-разработчик исследовал этот коралловый кальций, потому что ну, он относился так немножечко скептически к этому продукту, и был очень шокирован и удивлен. Одним очень интересным свойством этого продукта. Если мы возьмем таблицу Менделеева, ну, вспомним по школьной программе, либо она у вас где-то есть поблизости, может, кто-то из детей сейчас учится, может быть, вы химик по профессии или прекрасно помните ее, то э, в ней находится 115-120 элементов. Ну, каждый год... Э, Создают новый элемент, но это уже радиоактивные элементы, которые живут очень недолго, там милли, миллисекунды. Но это как бы неважно. Но если выделить основные элементы, кроме радиоактивных, то их всего 86. 86 стабильных элементов, включая газы. Так вот, радиоактивные элементы в природе встречаются крайне редко и э, не поступают, соответственно, в пищу э, человеческому организму. И не полезны для организма человека. И вот что интересно, когда мы исследовали, наш разработчик исследовал коралловый кальций санго из префектуры Окинава, добытый из моря в 15 километрах от берега, методом эмиссионного спектрального анализа, то этот анализ показал наличие в этом кальции 71 химического элемента. 71 химический элемент, просто спектральный, эмиссионный спектральный анализ показал, что он присутствует там, внутри. Вау! То есть, если учесть, что этот метод ну, не фиксирует, не позволяет засечь многие элементы, ну, в том числе газ, то получается около 80 элементов находится непосредственно в коралловом кальции. То есть, это первое открытие, которое мы сделали, которое нас очень сильно удивило. И возникла мысль, а что если, так как таких природных объектов в природе мы больше нигде не встречали, ни в одном продукте, и так как присутствует все, включая золото, платина, все редкоземельные элементы, и очень важный момент, присутствуют в больших количествах кальций, магний, Стронций, очень важный элемент для того, чтобы наш неклеточный матрикс обогащался, восстанавливался, доставлял все полезности к нашим клеточкам, к нашим органам и в первую очередь нашим костям. Барий, фосфор. И все эти элементы а, находятся в большом количестве в коралловом кальции, а, и они все необходимы для построения костей организма. И вот мы подумали, а что если... Сделать каким-то образом, сделать какие-то манипуляции, то есть очень простая идея, и сделать коралловый кальций биоусвояемым, то есть биодоступным нашему организму. Идея очень простая, но оказалось вот по или 10 лет для того, чтобы а, превратить ее в реальность и создать такую технологию, которая позволила вот этот коралловый кальций а, сделать биоусвояемым для организма, мы этого добились. Оказалось, что это не так сложно сделать, как нам мы думали в начале. Для этого необходим очень-очень качественный коралловый песок. То есть это именно уровня песка, который используется в фармацевтической промышленности. Он должен быть полностью стерильным. И необходима очень хорошая технология его измельчения, его помола, для того, чтобы его измолоть до ну, размера, размеров 5-30, ну, может быть, 50 а, микрометров. То есть, это очень-очень маленький размер. Необходима очень хорошая технология для того, чтобы это сделать. Если а, технология имеется, а такая технология у нас есть, а, то можно его сделать биосвояемым, потому что... А, такой коралловый песок, тонкого помола, он используется пероральным способом. То есть мы его просто глотаем в капсулах. Но когда он попадает в кислую среду и капсула раскрывается, кислая среда, желудка, он практически полностью растворяется и все химические элементы, которые в нем находятся, высвобождаются и попадают в наш организм, во внешнюю среду. Следующим этапом. Как мы имеем вот эти все вот 80 микроэлементов, да, вот этих э, химических элементов, они попадают в наш организм, необходимо в том числе для того, чтобы они начали работать, их связать с витамином D3, их необходимо связать с белком, да, для восстановления суставов, и необходимо обогатить этот продукт активным кремнезиомом, биологически активным, э, биоусвояемым кремниземом для того, чтобы э, внеклеточный матрикс э, восстанавливался, и э, доставлял все эти микроэлементы, все эти химические элементы туда, куда следует, а именно непосредственно в наши кости, в костную ткань для того, чтобы она начала восстанавливаться. И э, с гордостью я вам представляю уникальный продукт, который восстанавливает кости организма человека под названием КОРАЛ Аккорд. Почему Аккорд? Ну, потому что здесь целая композиция, композиция элементов, как я уже сказал, и белка и кремния и витамин D3 это как э, вот сейчас вот играет красивая классическая музыка не знаю слышите ли вы ее в записи я ее прекрасно слышу она мне помогает концентрироваться но в классической музыке когда вы берете отдельные несколько нот вы можете их составить так что э, одновременно играя они создают аккорд и это приятно для слуха это благозвучное звучание и звук э, становится богаче вот Все эти элементы, которые мы вместили в этот продукт э, В продукт для природной профилактики остеопороза И э, богатым источником микроэлементов Мы назвали именно так Это коралловый аккорд 90 капсул Массой 0,7 грамм э, Средство для профилактики болезней суставов Остеопороза Необходимое для процессов роста и заживления костей И богатейший в том числе источник микроэлементов и минералов Поехали дальше. Для чего мы создали этот продукт? Сейчас я уже пройдусь э, непосредственно по функционалу этого продукта. Во-первых, мы его обогатили ламинарией по принципу морского коктейлей. Причем э, плазмой ламинарии сублимированной, то как вы, вот, как вам приятно называть это. Но это высушенная ламинария и непосредственно плазма. В составе этого продукта три основных ингредиента это два основных ингредиента извините это ламинария и коралловый песок обогатили эти элементы витамином d3 и э, процентном соотношении 48,77 процентов это мелкодисперсный коралловый песок санго из за Кинава, япония а, во вторых это ламинария 50 а в третьих для укрепления костей которым необходим белок, но ну, необходимо все эти микроэлементы все-таки доставлять туда, необходим белок. Мы обогатили состав э, при помощи артрофиш. Это продукт из хрящей морских организмов, который очень богат э, легко своим белком для того, чтобы суставы и кости лучше восстанавливались. В четвертых э, мы добавили вспомогательные вещества для восстановления межклеточного матрикса. Это биоактивный кремнезем. И получили в итоге совершенно уникальный по составу продукт, основным упором которого является восстановление костей. Мы его сделали таким образом, чтобы суточная доза, которая у нас прописана на сайте, а также вот здесь на этикетке этого продукта, чтобы она была неагрессивной, не агрессивной дозой для восстановления костной ткани, чтобы исключить побочные эффекты, которые только могут быть. Ну, есть, конечно, один побочный эффект. Один побочный эффект, который сразу виден, это э, тот эффект, что пополняется организм микроэлементами, ред, редкоземельными элементами, которые э, с обычной пищей мы не в состоянии получать из природы. Это все благодаря коралловому кальцию. И основной количественный состав – это кальций, магний, стронцы, фосфор, белок легко усвояемый и другие микроэлементы, которые способствуют усвояемости компонентов продукта. Что дает употребление Coral Accord и чему он способствует? Во-первых, это восстановление внеклеточного матрикса, укреплению опорно-двигательного аппарата, восстановлению плотности и структуры костной ткани, при остеопорозе, переломах и послеоперационный период, Профилакти, профилактики артроза и артрита, восстановлению суставов и связок после травм, это вывихи и растяжения, особенно этим страдают спортсмены. Дорогие спортсмены, для вас есть хорошая новость, очень, очень хороший продукт. Помогает, в том числе спортсменам, быстрому восстановлению после тяжелой физической работы, спортивных тренировок или длительной иммобилизации. Восполняет минеральный запас всех известных микроэлементов, снижает кислотность желудочного сока, а также укрепляет волосы и ногти. Ну вот, чему способствует употребление в пищу этого продукта. Теперь немножко поподробнее о его составе, то есть дополнительные данные. Состав. На этикетке, на сайте, в сертификатах это ламинария измельченная порошок, коралл измельченный, артрофиш, витамин D3, магниогидроксид, марганцесульфат, аросил. Как его применять? Принимать по одной капсуле три раза в день. Продолжительность приема 30 дней. После этого необходимо сделать перерыв, потому что организм человеческий обладает такой удивительной особенностью, он к всему привыкает. Поэтому для того, чтобы запустить процесс восстановления вашей костной ткани, необходимо делать перерыв. Ну и хотя бы через месяц, через два вы можете вернуться к употреблению этого продукта. Но уже по некоторым уже данным люди ощущают качественные изменения своей жизни уже через пару недель. Энергетическая ценность на экране, пищевая ценность тоже на экране. Противопоказания. Противопоказания здесь индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Здесь ну, я только теоретизирую, но возможно у вас есть непереносимость ламинарии, либо непереносимость артрофиш, то есть вот этих ракообразных, вот этого белка, мало ли что если вы знаете, что у вас есть непереносимость там, на продукты из, рыба, из рыбы, то, ну, осторожненько, примите, попробуйте, посмотрите на реакцию вашего организма. Ну, я просто так рекомендую это делать. Все, больше никаких противопоказаний нет. Ну, и напоследок, 90 капсул, массой 0,7 грамм, дневная доза щадящая, спокойная, но при этом восстанавливающая ваши косточки, восстанавливающая ваш позвоночник, все, что связано с вашим скелетом, с вашими костями в организме. С удовольствием рекомендую вам этим видеороликом делиться. И помните, что мы делаем мир красивым. Благодарю за ваше внимание, наслаждайтесь нашим новым продуктом. Спасибо большое. С вами был Ник Шестаков. всем хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и помните, неразрешимых проблем не бывает. Бывает недостаточная информация о том, как эта проблема решается. Всего вам доброго и будьте здоровы!